Приветствую вас в 10 уроке начального курса арабского языка. В предыдущих уроках нами уже изучено 11 букв. В каждом уроке у нас встречаются примеры с теми буквами, которые мы изучаем. Но данные примеры немногочисленные. А для того, чтобы научиться хорошо читать и произносить буквы, слова целиком, фразы, нам необходимо больше практиковаться, больше практики. Этот урок будет посвящен практическому чтению с теми буквами, которые мы уже изучили. Я рекомендую вам завести отдельный блокнот, либо тетрадь, куда вы будете выписывать все новые слова и периодически их повторять. Потому что если вы решили изучать арабский язык, вам необходимо пополнять свой лексический запас, постоянно увеличивать количество слов, которые вы знаете. Редко бывает, кто-то запоминает слова с первого раза, с нескольких прочтений. Как правило, вам нужно тренировать свою память. И вам нужно периодически повторять уже изученные слова, восполнять их в памяти, а для этого очень удобно будет вести свой блокнот, либо тетрадь отдельную, которую вы можете завести для того, чтобы выписывать новые слова. Итак, первое слово, которое у нас будет в данном уроке, встречалось в предыдущем уроке в примере. Это слово «хэлюн», «хэлюн», «дело», одно какое-то дело. У этого слова есть форма множественного числа «хвэлюн», Ахвель дела, أحوال, много дел. Вы можете также запомнить форму единственного и множественного числа, потому что я стараюсь использовать общеупотребимые слова, часто употребимые слова в арабской речи. И они безусловно полезны, они вам пригодятся в ближайшее время, когда вы начнете общаться, либо читать, переводить тексты. Следующее слово. Хеджибун хэджибун, хэджиб. Бровь. Первый слог с протяженным гласным, так как буква алиф продлевает фатху над буквой х. Хэджибун. И сравните слово хэджабун, хэджабун. Здесь у нас второй слог протяженный, и на него падает ударение. После буквы джим есть алиф, который продлевает огласовку фатха. Хэджабун. Хейджаб. Это слово означает покрывало, завесу, либо в религиозном значении хиджаб платок, который покрывает женщин, закрывает их части тела от взора посторонних людей. Я думаю, все знают слово хиджаб. вот как оно пишется по-арабски. В следующем примере у нас есть слово, похожее на слово дело, хэлюн, но здесь буква хо, твердая буква. Халюн. Дядя по материнской линии. Обратите внимание, что прочтение, правильное прочтение буквы Х или Хо дает нам разные значения. Если мы мягкую читаем букву Х, это дело. Хелюн Хель. Если мы читаем твердую Хо. Хэ, халюн. Холь, Это дядя. Также есть одна тонкость, о которой я не сказал в предыдущем уроке. Я вам говорил, что буква «Х» означает твердый скребущий звук «Х». И огласовка «Фатха» с ней читается «О»-образно. Но в данном слове и в других словах, где у нас будет встречаться буква «Лям», она будет э, вот этот эффект «О»-образности «Фатхи» уменьшать. У нас будет больше «А» читаться. «Хэль» вместо «Холюн». Да, не надо читать «Холь». Буква «Лям» она смягчает. И огласовка Фатха в данном случае будет читаться как А «хэль», то есть теряется ее О-образность. Это именно в тех словах, в которых встречается буква лям. Следующий пример слово Хейюн, хейюн Хей, живой, либо городской квартал Слово Жиилюн также часто может встречаться в текстах, в речи, означает оно поколение или век. Жилюн, Жиль. И множественная форма данного слова Аджиэлюн, Аджиэлюн, Аджиэль, Поколение, Века. Следующее слово может напомнить вам слово в русском языке. Это слово хельва. Хельва. Хельва. Думаю, вы узнали в этом слове слово «халва» – сладость из семечек либо с орехов. Она пришла в русский язык из арабского языка, и в арабском она читается с мягкой буквой «хэ». «Халва», «Халва» – сладость, лакомка. Но надо заметить, что в арабском языке это не только «халва», не только вот эта э, спрессованная субстанция из подсолнечных семечек или из орехов, это может быть э, сладость в общем значении, то есть конфета, пирожное, печенье. Это все можно назвать хльва. Дальше множественное число. Хльвият. Хльвият. Хльвият. сладостей. Когда мы говорим о каком-то большом количестве, о нескольких пирожных, о нескольких конфетах, э, либо в собирательном значении в сладости, в принципе, например, магазин сладостей, мы будем использовать данное слово. Еще очень распространенные слова, часто употребимые, это слово эхун, эхун, брат и слово сестра, ухтун, ухтун, ухт. Слово хелиюн, хелиюн, хели. Пустой, порожний. Это слово прилагательное используется для характеристики какого-то пустого предмета, либо чего-то порожнего, чего-то отсутствующего. Здесь а, также огласовка фатха читается как А. Она теряет свою О-образность из-за наличия буквы лям. То есть вместо холий мы читаем хлин, хлиюн, без вот этого оттенка О для огласовки фатха. Слово сочетание означает беззаботный или бездумный. Слово бель в арабском языке имеет много значений, но основные его значения это забота, раздумье, и халийульбель буквально означает свободный от дум, свободный от э, забот, от размышлений, поэтому отсюда Беззаботный, бездумный. Халиюльбель. И следующее слово, наверняка вам тоже знакомо, это слово хадж, паломничество. В арабском языке оно пишется следующим образом. Состоит из буквы х и буквы жим. Жим удвоенное. Хаджун, хаджун, Хадж, Хадж. Следующий пример. Это слово брат, но с окончанием в виде буквы я. Это означает «мой». Когда мы добавляем к существительному букву «я», мы указываем на принадлежность первому лицу, ко мне. То есть получается Ахей. «ахи», «мой брат». Я решил написать это слово с окончанием, потому что очень часто в речи вы будете слышать такие слова, особенно в мусульманской среде, принято называть «друзей», своих собеседников, приятелям, мой брат. Ахей! Вот такое небольшое количество слов мы изучили в этом уроке. Пока что это количество слов будет для вас достаточное, учитывая, что вы изучили только 11 букв. И вам необходимо написать данные изученные слова в примерах письменно, от руки, для того, чтобы лучше их запомнить и лишний раз поучиться писать. Затем вам необходимо прочитать слова несколько раз, соблюдая изученную артикуляцию звуков, и читать их до тех пор, пока у вас будет получаться это без затруднений, без запинок. На этом я урок завершаю, с вами был Александр Бет, до встречи в следующих уроках, пока.